Серия XDR от Salomon. В ней три модели. И сегодня на повестке дня третья модель, самая слабая, самая младшая стали 80 из титанала. Поехали. Здравствуйте. Признаюсь честно, когда я брал эти лыжи, у меня уже было подкатание на двух других моделях. У меня было некое такое изначально такое аванс недоверия к ним, что мне казалось, что раз две лыжи из трех в серии как-то не очень пошло, то как бы с чего бы третий-то быть э -э, нормальный. И я был реально очень приятно удивлен э -э, тем, как эта лыжа отработала, потому что по мне она отработала на отлично во всех режимах. Ну, подробнее, давайте поехали. Значит, на фан-катании, на маневрах, на разгрузке на конечно повороте лыжа безумно кайфовая, она легкое управление, у нее очень мягкий задник, он хавает все, и Проскальзывать все. При этом задник не клинится вообще нигде, ни за что не цепляется. Середина дает контроль. То есть, если мы выезжаем в бугры, то мы по пуграм можем и ехать на продольном скольжении, и ехать на поперечном скольжении, и объезжать их маневренно. Вообще чума. Лыжи при этом всего хватает. Если мы выезжаем на мягкий склон, то тут вообще вариантов миллиарды. Можно ехать и с бугровыми проскальзами, оно очень комфортно. И контроля при этом хватает, даже, даже до красной трассы очень будет вполне. Более чем хорошо. Более того, при всей вот этой заряженности, позитивной легкости управления скользящего поворота и как бы на разгрузке, на, на плоском скольжении, при этом лыжи не теряет стабильности, ничего с ней не происходит никак, вообще никаких проблем. А в лыжи есть еще и мощнейшая карв составляющая. Она вот при всей этой форме, при всем этом носке, при всем этом укороченном там, рабочей длине канта с единого там носком и задником, ну, она отлично карвит. При этом за счет вот этой приятной жесткости, распределенной, такой мягкой, у него, во-первых, сочетается жесткость серединок и носов, и хвостов, и радиус тоже совпадает. То есть можно входить с носка, выходить с задника, и никаких перескоков нет. То есть дуга идет ровно. При этом загрузкой вы можете абсолютно легко э -э, дозировать этот радиус. И либо ехать быстрой дугой, либо уходить наоборот маневренную короткую. Давний, конечно, там нету такой динамики, как у слаломок, там... В коротком повороте, но она все равно есть. То есть, лыжа очень динамичная, при этом и веселая для своего класса, для своего уровня, для своей талии. Она прекрасна. Она очень веселая. Вот я могу сказать, то есть, была такая лыжа УК-2 Коник 80, которую тоже убили. Вот. И которая мне очень нравилась. И я очень горевал, когда ее убили. Но вот сейчас я очень рад, потому что, на мой взгляд, вот этот Соломон, он не то, что стал как бы похож, он еще лучше. То есть, если у Айконика не было карва, то у этих карв есть. То есть, все то же самое, все тоже весело, все та же скорость, все та же динамика, но еще и карвинг. Вообще прекрасно. Единственный недостаток может быть, на и ныжетого, того, что этот карвинг, он там может быть не очень такой же острый, как у карф лыж там не такой же острый, как у там некоторых а -а, коллег по классу, но хороший, да, то есть вот единственное, за что можно снизить этим лыжам оценку, это за их, может быть, хватку и за их Хватку именно скоростной дуге. Все да, остальное, все у них отлично И с, с контролем, и с веселостью, и с общим впечатлением Вот, наверное, за общее впечатление можно дать наибольшее количество очков Оно какое-то действительно очень позитивное При том, при всем, что, как бы, вы знаете, да, это лыжи совсем не моего класса, скажем так Это не моя категория, у меня это, таких, таких лыж нет в парке никогда не будет, наверное, скорее всего, да. Но вот на них я хотел бы покататься денек. Мне было очень кайфово, а может даже и побольше. Очень такие веселые, фановые, очень разнообразные по катанию, по стилистике, по технике катания вообще шикарно. Просто это однозначно топ. И я очень доволен тем, что я им покатал, потому что для меня это было действительно приятный кайф. Я пойду за следующими, ставьте лайки и катайтесь, катайтесь. Вот на таких лыжах надо кататься больше, потому что они располагают к тому, чтобы на них кататься долго. Комфортные, кайфовые, динамичные. Все. Пока.